Любите Родину, мать вашу! в всем добра! И сегодня мы совершим очередной экскурс в историю. Мы поговорим об одной, пожалуй, из самых неизвестных битв в истории Германии. Неизвестных, конечно, не для историков, а для людей простых, живущих в сегодняшним. А между тем сопоставимых для немцев, на самом деле, по своей значимости, с Днем Победы для героического советского народа. Как известно, в этом году э, вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. А вот другую круглую дату, 1065-летие, или как это лучше сказать, со Дня Победы при Лехфельде, отметят лишь немногие германцы. К сожалению, есть пости школьников или простых людей о том, когда родилась германская нация, ну, очень мало кто вам ответит. А теперь вы это будете знать. Больше того, узнаете сегодня то, что не прочитаете в Рунете, потому что мы рассказываем вам по старинным источникам германским. Вы увидите то, что можно увидеть, пожалуй, только в Германии. Вот на мне сейчас Крест Победы. Я сейчас покажу его ближе. Это Крест Победы он древний, старый, поэтому так выглядит, точнее без сути. Это крест Победы Святого Ульриха. Благодаря легенде, вернее по легенде, только благодаря этому кресту до храбрости германской, немцы одержали убедительную победу над врагом. Опять же этим врагом была Орда Европейская. Орда. Я хотел бы попросить вас посмотреть на описание канала, потому что самое интересное, что мы можем оказаться вам полезными не только рассказывая об истории, но и другим образом. Так заклините в описание канала, возможно кому-то будет интересно. Ну а сейчас мы приступаем и расскажем о битве при Лехфильде и о том, какое отношение имеет к ней этот крест. Крест, выпущенный к, к очередному юбилею со дня Победы в великой и, к сожалению, практически неизвестной многим битве. Приятного просмотра. Оставайтесь на канале послезавтра. ти Итак, мы начинаем рассказ про чудо-битвы при Лехфриде и который можно назвать «тайной, апокрифической» в кавычках битвы, которая предначертала зарождение германской нации. 10 августа 2020 года исполняется 1065 лет со дня становления единской, единой германской нации. Но вот, как я уже сказал, между тем, этот знаменательный день, который в современной Германии могли бы праздновать как день единства народа на самом деле, малоизвестен ФРГ, ну и не только, как я говорил простым людям, но даже некоторым профессиональным историкам. А причина проста: еще относительно недавно битва при Лехфельде, предначертавшая немецкое единство, и чаще всего, если вы будете искать это в рунете, именуемая в русской историографии битвой на реке Лех, считалась апокрифом, то есть такой преданием старины глубокой, нечто красивое, похожее на правду, но недостоверное еще менее известно об этом увлекательном ну разумеется с позиции сегодняшнего дня событий российским любителям истории а ведь действительно давайте подумаем речь идет ни много ни мало о том что в былые времена Германия, ваша соседка по Европе знавала свое ордынское иго и освободилась от него не только благодаря ратной доблести германцев а также воинскому интеллекту их вождей но и в силу божественного проведения Начиная рассказ о битве при Лехфорде, хотел бы тотчас отметить именно божественное проявление, обстоятельства которого были описаны древними хроникерами так же тщательно, как и численности вооружения сторон конфликтующих. Многими столетиями оставалось для историков в Германии аргументов в пользу того, что события с жаркого августа 1955 года могли быть просто выдумкой. Вот так с точки зрения историка-атеиста, Мистика на войне нереальна. Ну, давайте посмотрим, как это было. В общем-то, если традиционной советской исторической наукой признается то, что Древняя Русь заслонила собой Старый Свет, ну, как, мы, как она заслоняла собой Старый Свет Отношения нашествия орденцев, мы поговорили с вами в прошлый раз, вот Этот факт признается, но ну, пусть признается, он относится, тем не менее, к XIII-XV векам, 1241 год, как мы с вами говорили, была битва при Легнице, вот. и от начала монгольского нашествия на нашу страну в 1237-1242 годах, и вплоть до избавления от иго самых дальних уголков Северо-Восточной Руси, которое произошло где-то в районе 1480 года. Вот то, что касается неправильно называю монголо-татарского ига. Но давайте считать это фактом. Куда менее известный факт заключается в том, что Европа познала свое ордынское иго намного раньше, чем Русь, будь то Восточная Русь или Западная. Дело в том, что начиная с конца 80-х 80, годов нашей эры и заканчивая, собственно, 95 годом нашей эры, старый свет страдал от постоянных набегов кочевников-венгров. Язычников заметим, именовавших себя Мадьярской ордою. Орда по-разному, да, орден, Орднунг, порядок, строй. А в Данчиках у Матерской Орды, в любом случае, входила в те времена вся Европа, а само Венгерская игла могло бы посоревноваться в жестокости с Золотордынским Ордынским Игом, еще предстояло познать Руси. По крайней мере, тем ее немногим городам, которые не покорились кочевникам, были жестоко уничтожены. Как бы то ни было, в 955 году нашей эры Старый Свет выдвинул против предшественников монгольских ордынцев своего Дмитрия Донского, так сказать, короля Баварии, Атона Первого. Атон Первый свел воедино германское рыцарство численностью до 3000 мечей против кочевников, в основном представленных легкой конницей. Давайте посмотрим, какова была их численность. А вот их численность была до 108 тысяч сабель. Еще раз зафиксируем. 3000 германских мечей, рыцарей, доблестных германских рыцарей, против 108 тысяч ордынских сабель. Поразительно, но вот последующая в свет, затем германо-венгерская битва, произошедшая близ города Аугсбург, и впрямь вызывает многочисленные ассоциации с Куликовской битвой. С Куликовской битвой, которая многим представляется апокрифом, мы не будем сейчас разбирать эту ситуацию, нашли, поле Куликова не нашли, это не наш вопрос сегодня, мы отметим, что как по значимости для Древней Германии и Руси, так и по ряду частностей, действительно, Куликово поле, можно сказать, что у германцев возле города Аугсбург, было свое Куликово поле. Вот давайте сравним. Например, разбив орды орды кочевников в бою и заставив их тем самым всегда отказаться от пустошительных набегов на христианские страны Европы, немцы еще некоторое время, как и Русь, некоторое время, то есть до 1000, 1000 года нашей эры, выплачивала им дань. Правда, выплачивала она ее уже почти издевательски, заполняя мешки самыми мелкими монетами того времени, чтобы мадьярским ордынцам э, жизнь медом не казалась, да, и их лошадкам в особенности. Ну и, собственно, название местечка, где германцы разгромили намного превосходящих их силы, переводится как Лехфельд, да, Лехфельд, как поле у реки Лех, такая Куликово поле на немецкой земле. Ну, пусть даже и в миниатюре от того, которого рисуется воображением российских историков и любителей альтернативной фантазии. Однако, хватит аналогий. Обратимся теперь к тайнам, сопутствующим этой битве. К тайнам, которые были таковыми еще до 1 декабря 2013 года. То есть, собственно, правда об этой битве стала известна. В общем-то, ну, 7 лет назад. Итак, на протяжении столетий, последовавших след за битвой при Лехфильде, немцы чтили Атона I как основателя нации. Его называли Патер Патриар Отец Отцов. И чтили, в общем-то, по заслугам. Ведь именно Атон собрал под своими знаменами баварцев, швабов, саксонцев, франков, до той поры раздававших друг с другом. И собрал он на реке Лех перед лицом грозного врага, и вот в ту пору баварцы, швабы, саксонцы, франки, другие племена перед лицом грозного врага впервые осознали себя единым народом Германии. На протяжении тех же столетий обстоятельства биты привлекали внимание многих немецких художников, ремесленников, писателей и даже ювелиров, создававших посвященные сражению у Лехфельда произведения искусства. Однако при всем том указанная битва считалась местными историками такой, знаете, Доброй, доброй, такой почти рождественской сказкой. Сказкой, тут мы процитируем, наверное, одного из таких историков, доктора исторических наук Ханса Хеорга Хюбнера. Сказкой, скорее представляющей отражение чаяний свободолюбивого народа Германии нежели реальным событием. Конец цитаты. Почему так? Ответов тут как минимум два. Во-первых, вплоть до последнего времени основным источником информации о битве были летописи, Созданный Видукиндом фон Корфей, к сожалению, сопоставительный анализ его текстов, посвященных другим историческим событиям, с тем, что происходило в реальности, позволял современным историкам, да и мне, в общем-то, я когда ознакомился с его работами, он позволяет утверждать, что Видукин частенько грешил против истины ради красного словца, Певец восстание воинства, да, в данном случае германского воинства, но ну, часто он приукрашивал действительность. Что, между прочим, для немецких хронистов, летопистов в общем, очень-очень дело редкое. Ну, так вот из битвы у Лехфельда. Если верить фон Корфей, то германцы ее выиграли главным образом благодаря следующим обстоятельствам. Ангел не зашел с к епископу Аугустинскому, духовному окормлявшему немецкое воинство перед Битвой, и выручил, цитирую снова, да, фон Корфи, отцу улихал Крест Победы. Ну, крест победы это то, что я вам сегодня показал. Ну, только он был немножко побольше, да, как мы поймем. Осенив рыцарство таким крестом, Ульрих именем Господним даровал победу защитникам немецкой земли. Ну так что дело оставалось лишь за тем, чтобы немножко поработать с мечами. Тремя тысячами мечами против 108 тысяч сабель. А вот далее по фон Корфе разверзлись хляби небесные. И при нестерпимой жаре хлынули ливни, и легкая кавалерия кочевников увязла в непролазной грязи. И посему германским рыцарям только и надо было, что рубить мадьярских ордынцев направо-налево. Ну, как вы понимаете, в данном случае не надо быть историком, чтобы понять, что такие грязи и хляби были бы куда опаснее для бронированного, вооруженного тяжелыми мечами германского воинства, нежели для легкой конницы Мадьяр. И это вот сразу вызывает как-то сомнение, да? Впрочем, следующее обстоятельство перевешивало с точки зрения стандартов германской исторической науки даже не в меру поэтическое воображение летописца. Дело в том, что вплоть до 1 декабря 2013 года ни одна, ни одна, повторюсь, и древних хроник, описывавших события на реке Лех, не имела вещественного подтверждения. Но как тут снова не вспомнить Куликово поле, Куликово поле, вольному воля. Да, как не вспомнить наше Куликово поле. Так что он, может быть и с Куликовым полем остается подождать, так как это случилось с полем при реке В общем-то, только в наши дни археолог-любитель из раскопал в 15 километрах от города подлинную историческую сокровищницу, остатку, остатки немецких доспехов, мечей, обломки венгерских сабель, богатый утварь и прочие артефакты, свидетельствующие, что битва при Лехвизе не сказка, а быль. Далее тут начались раскопки уже под эгидой государства, лишь таким образом зерна в летописях были отделены от плевел. Что же можно утверждать, что в принципе к сегодняшнему дню сказ о зарождении германской нации наконец опрел вид исторической правды, чего я и желаю тем, кто ищет истину в вопросах Куликова поля. И, в общем-то, я не стану размышлять на тему, обрел ли епископа города Аксбург крест победы из рук ангела Господня, ибо эти размышления достойны больше схотологии, нежели науки под названием История. Мы с вами говорим об истории. Но, как бы то ни было, план сражения с мадерскими кочевниками, разработанный Атоном первым и его помощником Ульрихом. Первый признан впоследствии Великим а второй Святым интересен не меньше чем так называемые сказки от виду Киндафон Корфи. Интересен этот план сложения в том числе и потому, что свидетельствует о острого стратега, или как в нашем случае двух стратегов, мы говорим об Аттоне I и отце Ульрихе, видите, воинствующий монах и вообще христианство, воинствующая в лучшем смысле этого слова религия. Религия гордых людей, религия детей Бога. Одним словом, вот э, то, что разработали два стратега, может оказаться сильнее сотни тысяч савель. Да? Понимая, что рыцарскому отряду такую численность не разгромить в открытом бою с тысячную кавалерию кочевников, Атон и Ульдрих задумали военную хитрость. Конница Мадьяр, приближившаяся к стенам крепости Аугсбург, увидел огромное количество обозов, набитых золотом, серебром, богатой утварью, мехами. Не сумев совладать жадностью, ну тут сразу приходит на ум, как казачки в свое время преследовали Наполеона, да, если бы они, так сказать, не грабили обозы, ну, такова же человеческая натура, то и Наполеона бы это в плен взяли. Ну и вот здесь вот тоже, да, жадность это, вот ловля мартышки на кокосовый орех, который насует лапу, хватает, да, набирает в лапу семечек, и выпустить их не хочет. И вытащить не может лапу и то же самое произошло здесь не сумев совладать с жадностью мадьярские язычники принялись грабить дары полагая что набив машну уже потом легко расправиться с трусливыми германцами продевшусь себя, будто их спасут богатые откупные то есть э, приняв за отступные простите да эти обозы э, Мадьяры, Мадьярская Орда увлеклась грабежом, думая, что вот от них хотят откупиться, а ну уж потом они голову всем отрежут. В самый разгар грабежа по увлекшимся и спешившимся кочевникам ударила тяжелая рыцарская кавалерия германцев. Судя по современным раскопкам в тех местах рыцарей, в впрямь били врагов за мелкие щепы. А пока основной отряд подводитель отца Ульиха расправлялся с главными силами мародертующего врага, Лучшие рыцари под боевыми стягами Атона устремились на реку Лех, где обосновалась штаб-квартира предводителей кочевников. Их было трое – бульчу, Лере и Конрад Рыжий. Тридцать рыцарей, мы можем назвать их спецназовцами, это передовой отряд и возглавали их Атон, разгромили по разным данным от 500 до тысячи телохранителей, охранявших кочевых вождей. Вожди... У были пленены и доставлены в самом неприглядном виде под стены Аугсбурга, что окончательно сломило дух мародерствующего мальярского воинства, которое было громимо рыцарями отца Улериха. Такова история, такова ее правда. Вот безусловно, с позиции наших дней можно съедовать древним германцам на жестокость проявленную по отношению к разбитым ордынцам. А так, одного из трех вождей кочевников, а именно Лили, они казнили, а двум другим, как и сотням уцелевших пленников, отрезали носы до уши и отпустили его своясь в Мадьярские земли. Когда мы будем говорить с вами о других аспектах истории о походах Александра Невского, мы увидим, что тем же самым занимался и сам Александр, и во время так называемых крестовых походов на Русь то же самое наблюдалось и со стороны. Я поставлю в кавычках русичей. Одним словом, во времена, он Нравы, у Темпора, моррис. Так тогда было. Одним словом, получив страшный наглядный урок, венгерские кочевники раз и навсегда зареклись осуществлять набеги не только на немецкие владения, но и на земле Бельгии, Франции, Италии, Хорватиями, десятилетиями страдавшие под мадьярским игом. Я хотел бы попросить вас о том, что если вам интересны какие-то события в германской истории, вы можете написать в комментариях, попросить осветить их. Мы опять же расскажем то, о чем не рассказывают в Рунете. Мы принципиально не читаем российские источники не потому, что считаем их неинтересными, а потому, что не хотим знать, кто у кого что списал. Мы пользуемся своими архивами, к которым имеем прекрасный доступ. Мы надеемся и дальше вас радовать интересными рассказами по истории древней, по истории современных дней Германии. Оставайтесь с нами.